15 минут о красных карликах и их планетах. Что, прежде всего, что такое красный карлик? Красный карлик – это такая маленькая и очень холодная звезда. Э, насколько маленькая? Ну вот здесь изображен кра красный карлик по сравнению с нашим Солнцем. У этого красного карлика э, его э, радиус э, в 7 раз меньше, чем э, радиус на, э, Солнца. Это для красных карликов далеко не предел. Есть карлики, которые и в 10, и в 12 раз меньше Солнца. При этом температура поверхности вот этого самого красного карлика, она обычно в два раза меньше, чем у нашего Солнца. В результате этого светимость такой звезды может составлять всего лишь 1 тысячную, а то и 1 десятитысячную светимости Солнца. Ну, и, конечно, красные карлики по-своему по интересны и сами по себе, однако э они были бы нам не настолько интересны, если бы люди сейчас не искали одну интересную штуку. Планеты. Причем не просто планеты какие-нибудь, а э планеты, которые бы были похожи на, похожи на нашу Землю. Э вот приблизительно такие. То есть планеты приблизительно того же той же массы, что и Земля, того же химического состава и находящиеся э, в так называемой зоне, зоне жизни, зоне, где не, э, где не слишком жарко и не слишком холодно. А вот так вот тепло и приятно. Ну, традиционно, традиционно у нас э, такие планеты ищут возле звезд, которые похожи на наше Солнце. Почему их ищут возле, возле таких звезд? Потому что, э, ну, возле одной из таких звезд живем мы. Мы замечательные такие, красивые. И э, мы ожидаем, что вообще, раз мы так живем, то и, и жизнь вообще будет э, любить вот такие вот какие-то средние по размерам звезды. Считается, что Солнце это средняя звезда по размерам. Хотя если мы посмотрим на э, то, как распределены звезды в пространстве, то мы заметим, что, э, что Солнце крупнее, чем 90% звезд, которые его окружают. Более яркие крупные звезды ⁇ это обычно э, что-то такое достаточно редкое. И, ну и чем же так интересны красные карлики? Вот мы посмотрим на время жизни звезд и посмотрим на то, как это, это время зависит от их массы. И мы можем увидеть, что вот как раз те самые красивые, э, яркие звезды, они живут достаточно короткое время по сравнению со временем эволюции жизни на Земле. То есть возникает очень серьезный вопрос по поводу того, а успеет ли там просто развиться жизнь или нет. В то же самое время... Если мы посмотрим на красные карлики, вот на эти звезды класса М, то у этих звезд их время жизни может составлять даже не сотни миллионов, а миллиарды лет. То есть если там хоть, хоть на, есть хоть маленькая э, возможность того, что на них возникнет какая-то простейшая жизнь, то эта жизнь вполне имеет все шансы э, развиться в что-то гораздо более сложное. С другой стороны, если мы посмотрим на окружение нашего Солнца, то мы увидим, что э, большинство звезд, вокруг нас, 75%, это как раз вот эти вот самые красные маленькие точки, те же самые красные карлики. А вообще, может ли быть э, возле красного карлика планета? Давайте мы посмотрим на те планеты, которые уже открыты э, в зоне жизни, и мы, если мы на них посмотрим, то мы, мы увидим, что многие из них, Действительно, находятся на орбитах вокруг достаточно небольших звезд, и уже сейчас они активно изучаются. Что же собой представляет э, система красного карлика? Ну вот вы можете посмотреть это на примере э, системы Проксима Центавра. Это красный карлик, который ближе всех к нам находится, вообще ближайшая к нам звезда. И э, как раз недавно на орбите вокруг этого красного карлика была открыта планета в зоне жизни. Весьма землеподобная планета. И вот давайте посмотрим. Вот э, с этой стороны у нас изображено Солнце э, и орбита Меркурия. С другой стороны э, мы видим маленькая точка, это красный карлик. Зеленая э, зона вокруг него, это как раз зона жизни так, э, для, такой, для такой звезды. И вот в ней э, тонкая линия. Это вот, э, предполагаемая планета, орбита э, новооткрытой планеты. Как видите, это очень тесная система. Гора, э, орбита находится гораздо ближе, к э, чем э, орби, э, орбита Меркурия к Солнцу. И при этом может на первый взгляд возникнуть вопрос, а не слишком лето жарко? Вот, например, эта, э, эта э, орбита, она, она, она, э, эта планета находится всего лишь в 7,5 миллионах километрах от своей звезды, она находится на 11-дневной орбите, то есть год на ней длится всего лишь 11 дней. Может на первый взгляд возникнуть вопрос, э, не слишком ли это мало? Но если мы посмотрим на то, от чего зависит... Э, расположение зоны жизни, то мы увидим, что э, зависит э, оно от светимости звезды, точнее, от, э, оно пропорционально э, квадратному корню из светимости, и, а светимость у красных карликов, как я уже говорил, э, она может быть в тысячи и десятки тысяч раз меньше, чем у нашего Солнца, то есть расстояние 7,5 миллионов километров и... Э, Орбита, на которой год длится 11 суток земных, это вполне нормально для них. Но тут есть немного другая проблема. При таком близком соседстве со своей звездой планета получает, практически всегда получается приливно запертой. Что это заявление такое? Оно нам хорошо известно по, по нашей Луне, которая к нам повернута одной и той же стороной. Как это получается? Большее тело, ну, в случае Земля-Луна, это наша собственная планета, оно тормозит вращение меньшего тела вокруг своей оси. И вплоть до того, что время... Обращение э, меньшего тела вокруг своей оси становится точно таким же, как период его вращения вокруг большего тела. Ну, как это э, видно, по, э, как это проявляется на нашей Луне, вы знаете. А вот э, что касается э, планеты того случая, когда эта планета вращается вокруг э, св своей звезды, и звезда ее таким образом э, приливно захватывает то тут случается вот такая вот, это, конечно, немного утрированная картинка, но вот приблизительно такая, Одна сторона, на одной стороне здесь всегда день, на другой стороне всегда ночь. И многие люди как бы считают, что это не, непременно означает то, что с одной стороны у нас будет выжженная солнцем пустыня, а с другой стороны у нас будет вечная тундра, вечные льды. Но на самом деле люди, которые так говорят, немного забывают, что у нас у, данной, э, что у, нас, у землеподобных планет есть как минимум два, инте, два интересных компонента. Атмосфера и гидросфера. Газ, э, который составляет атмосферу, у нас если его э, нагревать в каком-то одном месте из общего объема, то он непременно постарается перемешаться э, во всем объеме, и выровнять таким, образом всю, выровнять таким образом температуру. И приблизительно то же самое происходит с водой. На Земле эти явления проявляются в качестве в виде океанских течений. И если мы говорим о планете, которая землеподобна, то на ней почти наверняка есть достаточно значительный океан, который более половины площади покрывает. И, э, соответственно, можно ожидать, что и в этом океане будут наблюдаться э, достаточно мощные течения. И к чему это приводит? Это может привести к тому, что вот эта вот э, наша стройная картина о том, что у нас одно... Э, полушарие распечённое, другое э, заледеневшее, она нарушается. У нас ветра и воды э, свободно проникают на ночное полушарие. И вот это, в частности, моделирование э, как раз такой планеты. Это достаточно холодная планета, здесь э, даже на дневной стороне она не нагревается больше, чем на 30 градусов. Ну, на ночной она, температура может падать до минус 45, но это все равно, как вы видите, присутствует такой достаточно длинный хвост из температуры, который позволяет достаточно эффективно нагревать и ночное полушарие. Ну, конечно, это связано с тем, что еще все-таки погода на планете далеко не подарок, на планете... Такой, должны бы э, бушевать достаточно сильные шторма, ураганы. Однако это, можно, э, э, э, это не делает ее полностью непригодной для жизни или пригодной только в одной э, узкой области. Это делает ее более-менее пригодной практически по всей поверхности. Ну, конечно, в основном... С точки зрения температуры, потому что с точки зрения того, что все-таки для э, жизни зеленых растений необходимо э, все-таки какое-то освещение. И поэтому э, сказать, что на ночной стороне э, будет развиваться какая-то разви... э, какая особая биосфера достаточно сложно. Поэтому стоит посмотреть на то, какие механизмы могут вот, э, к нарушению этого приливного захвата приводить. Первый механизм — это эксцентриситет орбиты. Эксцентриситет орбиты — это характеристика, которая показывает, насколько она вытянутая. Вот планеты у нас двигаются по эллипсам, по эллипсам и вот как раз эксцентриситет — это показатель того, насколько этот эллипс вытянутый. Причем характер движения планеты по эллиптической орбите такой, что в, в самой ближней точке она двигается быстрее всего, в самой дальней — медленнее всего. Ну а вокруг своей оси она вращается с одной и той же скоростью. В итоге синхронизированная э по своему вращению планета в самой близкой точке ее вращение будет немного отставать от того, которое ей необходимо, чтобы полностью синхронизироваться, а в самой дальней оно будет э, опережать. То есть в результате этого будет наблюдаться такое явление, как либрация. Либрация хорошо известна по нашей Луне, она вот так вот покачивается то в одну, то в другую сторону. В случае же э, планеты в, в системе Красного Карлика, с нее это, на ней это будет наблюдаться таким образом, что э, в некоторых пограничных областях вот это самое Красное Солнце будет то вставать над горизонтом, то э, снова заходить за него. И таким образом гораздо большая площадь, чем 50% планеты, время от времени будет все-таки э, Солнцем ос освещаться. И может приводить даже к тому, что э, в конечном итоге... Э, вот этот э, бал, э, год на ней все-таки будет длиться не день, а, например, два дня. Ну, что касается дня, который длится не один день, а два дня, тут есть и другой механизм возможный. Это когда у нас име, э, имеется достаточно тесная система, то есть система, в которой несколько планет расположены рядом с друг с другом на близких орбитах, в этом случае они могут очень сильно оказывать друг на друга воздействие и снова-таки приводить к другому, к другому соотношению периода вращения вокруг своей оси, то есть дня, и периода вращения вокруг звезды, то есть года. Ну и, ну и третий э, вариант, который может э, привести к, такому вот, э, к тому, что не полностью будет вс всегда половина полушария, половина планеты э, в, в ночи, это если мы учтем э, наклон ее э, оси. Э, ось планеты э, в процессе вращения ее вокруг своей звезды остается постоянной. Ну, у нас это э, воспринимается как смена времен года. На этой же планете это будет восприниматься как э, явление, очень похожее на то, которое при вибрации наблюдается. Э, то есть э, в полярных областях Солнце будет то всходить, то садиться. И таким, и таким образом часть э, планеты будет э, освещена, освещена дополнительно. Однако проблема с освещением — это не единственная проблема планеты в системе красного карлика. Не меньшую проблему составляет то, что красные карлики — это вообще-то у нас достаточно активные звезды, поскольку они гораздо, гораздо холоднее нашего Солнца, то на них больше пятен. А если больше пятен, то на них происходит гораздо больше солнечных вспыш вспышек похожих на те, которые у нас временами выводят из строя электронику, только гораздо более мощных. Настолько мощных, что возникает э, нехорошее подозрение, что вся та жизнь, которая на, ней с таким, на планете с таким трудом возникла, э, в какой-то момент просто превратится вот что-то вот такое. Однако и тут есть выход, и тут есть выход который может э, показать, что планета все-таки пригодна к жизни. Самое главное, чтобы у планеты было магнитное поле. Оно у таких планет может быть, потому что, несмотря на то, что у них э, вращение синхронизировано, оно все-таки происходит. У таких планет будет э, жидкое ядро, и вот это движение э, яд, ядра в... в в недрах планеты, оно э, стандартное, приводит к тому, что у планеты появляется мощное магнитное поле. И вот эти заряженные частицы, которые во время вспышки летят от э, звезды, они э, ударяются об, об это магнитное поле и э, каким-то образом перенаправляются на полюса и рассеиваются в атмосфере. К чему это приводит? Это приводит к такому явлению, как полярное сияние они вот как раз кольцом вокруг э, полюсов образуются, что на, у нас обычно называется северное сияние. Вообще оно на обоих полюсах наблюдается, на многих планетах. И э, на планете, где вот, э, которая испы, э, находится в зоне действия таких вот мощных вспышек, и, соответственно, полярные сияния тоже будут достаточно мощными настолько мощными, что э, вот эти полотнища света на небе могут даже освещать вот ту самую э, проблемную ночную сторону э, и дополнительно создавать условия для жизни. И вполне возможно, что на ночной стороне действительно там стоят вот такие могучие леса э, под э, светом невероятно мощных полярных сияний. Ну и что по поводу всего этого можно сказать, что э, по поводу красных карликов и возможностей жизни возле них, еще рано говорить что-то определенное, тут возможностей очень много, и вполне возможно, что то, что нам кажется э, совершенно убийственным в них, и является тем, что обеспечивает, э, что в наибольшей степени обеспечит жизнь, так что какие-нибудь вот такие картины мы вполне возможно сможем возле них и наблюдать. Спасибо за внимание. Вопросы? Так, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Довольно-таки интересная лекция по астрономии. Такой вопрос. Вообще не очень была понятна связь, количества темных пятен с вспышками. Потому что ну, все-таки красные карлики у нас малоактивные звезды, а вспышки у нас как бы происходят. Вы же говорили, температура на их поверхность низкая. И да, да, да, Еще один вопрос. Вообще магнитное поле утверждать, что оно защитит планету от этих вспышек на таком расстоянии, как-то тоже, наверное, маловероятно. Потому что если даже наше Солнце вспыхнет как следует, у нас тоже ничего не будет. В общем, смотрите, что касается черных пятен и активности красных карликов. Если мы, это прежде всего зависит от того, что мы понимаем под их активностью. Если мы понимаем их светимость, это неактивность, то да, они достаточно маломощные. А вот э, по характеру вот этих вот э, катастрофических взрывных явлений, они очень активны, как раз за счет того, что там очень мощные зоны конвекции, переноса вещества. Опять-таки все это достаточно неравномерно И вот эти, что такое темные пятна на звездах? Это зоны пониженной температуры И вот как раз вокруг них концентрируются неравномерности магнитного поля Которые в конечном итоге и приводят у нас к вспышкам К выбросу этих частиц это, это одновременно выброс большого количества частиц э, достаточно тяжелых и достаточно легких, э, благодаря чему мы, собственно, вспышку и можем э, заранее предсказать. Мы сначала видим, как до нас доходят более легкие частицы, а потом до нас долетают более тяжелые. Что касается, собственно, магнитного поля и возможности его, э, возможности его остановить эти частицы. На самом деле... Э, до определенной меры, до определенной меры э, конечно, не все частицы оно сможет остановить. Оно сможет, э, оно, если оно во много, э, аналогично магнитному полю нашей планеты, то оно э, сможет остановить эти частицы настолько, э, чтобы они, э, прежде всего, оно не столько их остановит, сколько оно их перенаправит куда-то к полюсам, и дальше уже э, как бы само... Э, Магнитное поле даже у нас не само останавливает частицы. Оно их частично замедляет, перенаправляет, и дальше они э, поглощаются основным щитом нашей планеты, это вот э, атмосферой. Они Все эти частицы они окончательно тормозятся именно в атмосфере, из-за чего и возникают э, полярные сияния. Как бы тут, дос, дос, эм, кай, конечно, далеко не всякая планета, сможет э, мощные вспышки полностью остановить. Но очень сильно замедлить, они, их она сможет э, ослабить. Э, э, опять же, это будет зависеть от того, насколько у нее мощная атмосфера. А чем э, больше у нас планета, тем обычно у нее э, стремится атмосфера стать больше. Э, Но ну, опять же, на, насколько активны ее недра. И, опять же, у, у более-менее массивных планет они всегда активны. Вот как бы... Общ, общего ответа на ваш вопрос нет. М может, может быть, а может и не быть. Да, пожалуйста. Вот в этой модели планеты, которая будет, значит, там, неравномерно, но все таки как-то не так, как мы ожидали, развиваться моделировали ли, какие факторы на этой планете будут меняться вообще, потому что вообще э, смена циклическая факторов на планете это важная штука, вот на земле э, многие вещи, к примеру, привязаны к фото да, там, э, не знаю, цветение растений, размножение животных, миграции, там, э, склонность к падению спячки и так далее, а что меняется вообще то получается, там не меняются сезоны, там не меняется э, день и ночь, что там вообще меняется, как бы там могла существовать жизнь, подразделывали ты это, это очень хороший вопрос, это не то, что я фантазировал, это многие люди обсуждали и интересовались. Действительно, очень, одна из больших проблем ⁇ это отсутствие каких-либо циклических явлений. И как бы, люди пришли к выводу, что да, это очень большой вопрос. Как вообще восприниматься время будет теми, может быть, Неразумными, разумными существами, которые на, это, на этой планете живут. Но, естественно, это идет речь о чистом случае, когда у нас круговая орбита, э, наклон оси, э, наклона оси нет, то есть э, никаких либраций не происходит. Э, тут, конечно, тут не то, что э, вопрос о. Э, наличие биологических часов у обитателей этой планеты, тут э, возникает вопрос, а, будь, э, а возникнет ли у м, животных на этой планете такая вещь, как ночное зрение. Потому что э, если у нас, э, если у нас э, в основном жизнь сосредоточена на дневной стороне, а там никогда не бывает даже на краткое время ночи, то смысла развивать это самое зрение нет. И в связи с этим возникает вопрос, а как э, гипотетически разумные обитатели этой планеты вообще э, будут оценивать э, окружающее пространство за пределами их планеты? Они ведь э, по сути своей не смогут увидеть звезд. Это очень интересный вопрос. Но это касается чистой гравитационно запертой планеты с нулевым эксцентриситетом, с отсутствующим наклоном оси, то есть с таким наклоном оси, при котором не происходит периодических в процессе вращения вокруг звезды изменения освещения полюсов. А если такие изменения происходят, то вот как раз циклом вибрации планеты и э вот этим вот э, и годовым изменениям, которые на, э, по аналогии с Землей так и хочется назвать сменой времен года, хотя вот э, в системе красного карлика это будет всего лишь в течение нескольких дней происходить, вот, как, наверное, именно к этим вот э, циклам и будут э, привязаны биологические часы у существ на этой планете. Угу. Да? Пожалуйста. И когда это будет? Это очень интересный вопрос. Ну, когда это будет, э, могу сказать так. Во-первых, это будет тогда, когда люди э, научатся создавать двигатели, которые позволят разогнать э, объект в космосе хотя бы до, ну, хотя бы до сотой доли э, скорости света. И во-вторых, нам для этого нужно научиться строить в космосе достаточно крупные сооружения, такие, чтобы размер их исчислялся километрами. В этом случае мы можем построить нечто, что в принципе теоретически за несколько десятилетий или несколько столетий могло бы до ближайших красных карликов долететь. Но ближайший красный карлик это, это как раз про э, Проксима Центавра, возле нее вроде как открыли планету Проксиму Б, которая как раз интересна в этом плане. Ну вот если мы, космический корабль, э, разводим до, десятой, э, доли, до 10% скорости света, то полет к Проксиме э, Центавра займет что-то около 43 лет. Никита, ты летишь! А вот yeah. такой у меня вопрос, yeah. всем известно, известная Красная планета, это Марс, а почему называется Красная, вот это, что это, что красная, красная планета, что красная? Чего вот красная? Ну, считается, что спектр ее смещен в, красный, в красную сторону больше, когда, когда на расстоянии смотришь на эти звезды, они действительно кажутся красными. Также, точно так же, как более яркие звезды за счет того, что температура у них выше, кажутся такими белыми или даже голубоватыми. Но на самом деле, если вы будете на поверхности этой планеты, то э, осве... то, как выглядит цвет звезды, у вас будет э, определяться ее температурой. А температура поверхности красного карлика, несмотря на то, что она достаточно э, невысокая, она все равно выше, чем у наших ламп дневного света. То есть все равно это, эта звезда будет не, э, выглядеть не намного тусклее, тускле, чем наше Солнце, свет ее. Ну а красными карликами их назвали, как сказать, вот с точки зрения человека, который очень на большое расстояние от них удален. Вы говорили о том, что планеты, которые могут иметь жизнь, будут находиться достаточно близко возле звезды. Mm -hmm. И теперь вопрос. Спутник Ио Юпитера, который находится достаточно близко возле большого объекта, имеет большую геологическую активность из-за воздействия этого гравитационного поля на сам спутник. Будет ли то же самое с планетами, которые близко возле звезды? Она довольно-таки большую массу имеет. Скорее всего, будет. Может быть, не в, таком, не в таком объеме, как у Ио, но будет действительно близость звезды, будет активизировать геологические процессы. Но это не только плохо. Ну, конечно, с одной стороны, это не, не очень приятно, потому что там кроме ураганов то еще и постоянно будут эти землетрясения с э, извержениями вулканов. Но, с другой стороны, этот же самый процесс активизирует вот это самое магнитное поле, сделает его, его гораздо мощнее. И это может, в свою очередь, защитить планету от этих самых э, вспышек. Э, да. Ну, как известно, звезды выблюдают энергию, и всегда всегда, вы Часть энергии идет с тепло, а часть энергии идет со светом. И на нашей планете, например, нежелательные излучения, например, ультрафиолетового залегка, базонного слоя или еще как-то. То есть оно на нас потом воздействия сильного не влияет. А так как те планеты, они здесь находятся в данной звезде, не будет ли это как-то И будет ли там mm -hmm. какой-то азарт да, вот, взрыв? Ну, во-первых, звезды излучают свет не в результате ядерного распада, а ядерного синтеза. Это во-первых. А во-вторых, когда мы говорим об освещенности планеты, определенной ее величине на определенной орбите, то мы говорим о том, что до нее доходит энергия во всех диапазонах на, на том же уровне, что и, до нашего, э, что и до нашей планеты. То есть, несмотря на то, что она достаточно близко, вот, э, не только так, так, столько же света до нее доходит, но и, и еще э, такое же количество вот этих всех э, э, инфракрасного излучения, радиоизлучения, ультрафиолета и так далее. Э, за счет того, что чисто у звезды меньше светимость. Мы приблизили планету ровно настолько, насколько, она, э, насколько звезда сама по себе слабее светит. Это во-первых. Что касается озонового слоя, то он... Э, практически всегда если там есть кислород то и озоновый слой практически всегда будет возникать потому что озон это у нас как раз соединение атомов кислорода и возникает он во многом как раз за счет того что на него попадают эти самые заряженные частицы да пожалуйста <связывая> Вот э, назрел интересный такой вопрос. Э, как сказать, как доголосок колонизации Марса и так далее, вот э, скоро мы будем колонизировать другие планеты. Э, вопрос такой, э, была идея колонизировать Луну, и станции хотели размещать на, как сказать, маленьком, да, ободке э, Луны, из-за чего? Из-за того, чтобы температура положительная уравновешивалась температурой отрицательно и на относительном нуле Где бы Вы посоветовали на спутнике Красного Карлика разместить такую станцию? Ведь там более сильный солнечный ветер, который и… Вы знаете, если мы говорим о планете, которая землеподобная, не о голом камне, таком, как наша Луна, то там особой разницы… Такое резкое, такого резкого значения расположения нету Вот как раз если мы вернемся вот к слайду, который моделирование у нас того, как распределяются температуры, то вот как раз почему на Луне такая проблема с выбором места. На Луне отсутствует гидросфера и атмосфера, то есть среды, которые бы температуру выравнивали по ее поверхности. Здесь, конечно, лучше где-нибудь... Ну, это уже зависит от того, насколько планета нагревается. Вот это, например, планета э, достаточно прохладная. Э, здесь э, э, как раз э, на дневной стороне всего лишь до 30 градусов нагревается, и особого смысла смещаться э, к терминатору нет. Особого смысла нет. Понятно, что на планете, которая... Э, нагревалась бы сильнее, лучше бы, конечно, находиться где-нибудь э, ближе к терминатору, но опять же не так критично. Опять же, не так критично. Ну и опять же, мы, мы можем представить себе противоположность этой планете. Планета, которая чуть сильнее, чем Земля, нагревается. И тут как раз уже вот за счет этого теплопереноса, может быть, как раз ночное полушарие будет нагрето вот именно до такой, до такой степени, чтобы там люди себя чувствовали комфортно. Но опять же, в чем привлекательность существования атмосферы и гидросферы, что они позволяют вот немножко вот этим вот вопросам, которые так мучают колонизаторов Луны, немножко пренебречь. Хорошо. А еще один вопрос. Вот смотрите, получается как все изображения, которые астрономы получают. О планетах, ну, mm -hmm. так сказать, и вся их, их информация приходит с задержкой. из-за чего, из-за того, что свет проходит, это расстояние от нас до планеты. Вопрос такой, возможно ли, что на планетах, которые возле красных карликов, просто сдует атмосферу? Сдует атмосферу? Ну, э -э а, а, а я немножко не понял, причем причем здесь задержка, с которой э, приходит к нам информация о них. Просто потому, что э, за э, тысячу лет, до, э, за, которую, за которую до нас доходит информация о, э, наверное, самых дальних из открытых э, планет, ну там всего несколько, э, по пальцам можно пересчитать те планеты, которые открыты и до, гораздо дальше, чем в тысячи световых лет от нас. За тысячу лет атмосферу точно не сдует никаким ни, ни образом из, из возможных. Это первое. Что касается возможности выдувания атмосферы за миллионы и сотни миллионов лет. Ну, э, тут все будет определяться двумя факторами. Первый — это то, насколько планета все же близко к звезде. Если, она, если мы говорим о зоне жизни, то не будет выдуваться. Выдувание может наблюдаться на таком расстоянии, которое эквивалентно расстоянию от Солнца до Земли, в том случае, если планета маломассивная, если она по массе своей сходной не с Землей, а с Марсом. В этом случае часть молекулы, прежде всего, так люби, нежно любимые нами э, водяной пар и э, кислород, они действительно э, за миллионы, за сотни миллионов лет могут испарить, э, быть э, выбитыми в космос и э, исчезнуть. Но при более массивной плане, если планета более массивна, такого не произойдет. Давайте последний немного нефтемный вопрос, но вот когда наше светило Солнце будет умирать, оно в теории будет превращаться в карлика, если в карлика, то в белого? А, оно будет превращаться сначала в красный гигант, а потом, да, красный гигант сбросит оболочку и превратится в белый карлик. Это не это не, это, не, не много, это, это здорово другая звезда по своей сути, чем красный карлик.